Доброго времени суток, вы с любовью из моего домика в деревне. Осень, пора для того, чтобы подумать, что ж тебе хочется. Ну, твои хотелки надо осуществить летом, некогда. Огород, каникулы детей, бабушка, бабушка, это однозначно. И я на Алиэкспресс выписала кое-какие вещи для себя, в подарок для Нового года, я уже подумала, надо бы, надо бы, потому что где-то потом бегать, искать. И я сейчас хотела бы вам поделиться тем, что я купила на Алиэкспресс. Вот, буквально мне пришли посылочки. Меня это, кстати, порадовало очень. А заказала я для Нового года своим близким, подружкам. Люблю я дарить подарки. сережки. И для себя тоже освежить бюджетерию. Сейчас-то как-то я не покупаю дорогие такие украшения. Я беру просто такие недорогие вещи. Они меня радуют. Разного цвета. Мне нравится прям безумно. Вот сейчас на мне сережки такие с крупным камнем, если вы посмотрите. Вот. И наподобие этого черный я так хотела черный у меня есть но какие-то миленькие а сейчас у меня такая тяга к чему-то большому такому пусть будет побольше я думаю И я взяла под цвет своих там кофточек каких-то еще разные вещи но на алиэкспресс ведь там вот не всегда угадаешь конечно размер там пишут я делала попытки заказать ну там разные цвета серги а в результате Какие-то из них пришли не очень большие. Такие миленькие. Я вам сейчас покажу. Они у меня. Вот думала красного цвета. Хотя у меня все это есть, конечно. И вот такие вот сережечки. Красненькие, я думаю, видно хорошо, да? Вот красные сережки такие. Они небольшие, очень маленькие. Но чем хорошо, у них такая красивая застерочка, Очень прочная. Мне это нравится. И наподобие тоже я взяла зелененькие такие. Посмотрите, какие они. Ну, вот они маленькие. На ушки смотрятся такие маленькие. Я почему-то думала, что они побольше. Когда увеличено, на картинке кажется, что они большие, а дело маленькие. Вот. Очень хотела желтого цвета что-то. У меня когда-то были сережки тоже бижутерии. Очень красивые желтые. Одну потеряла, но грустить не, грустить не стала. Вот посмотрите, какая красивая сережка. Желтый такой цвет. Ну, даже не, не сильно желтый, но очень такой красивый цвет. Мне прям понравилось. Вот. Очень хорошо смотрятся они. И такие вот. Это просто прозрачного тоже у них конфигурация одинаковая вот эти желтые черные и вот эти вот под горный хрусталь написано очень красиво тоже смотрятся хорошо они так когда одеваешь их ну, прям замечательно и из разряда тоже таких же желтеньких очень красивые такие они смотрятся хорошо застежка у них такая аккуратная Видите, какие На ушки прям смотрятся замечательно. Я уж не буду каждый одевать, потому что у меня их тут 6 штук. Смысл какой показывает. Они действительно смотрятся очень хорошо. Ссылки, кому понравились эти сережки, я оставлю под, в описании обязательно под видео. Недорого, красиво, можно поменять и порадовать себя разнообразием. Зеленые, красные, желтые, черные. Ну, красота, это правда. Красиво. Спасибо Китаю за такие маленькие радости, которые дарит нам вот эти покупочки. И еще я заказала себе шапку. Шапка пришла вот в такой упаковке. Она прям ну, вот упаковывает хорошо, я не знаю как, мне прям нравится. Такая мягонькая, за две недели она пришла, эта посылка. Я уже думаю, надо приподготовиться к зиме. Подготовиться к зиме. Сейчас как-то, не знаю, вышла из моды носить норковые шапки. И вот я взяла такую кроличью шапку. Вот посмотрите, какая она Так вот, в сочетании с серым, красным уже Шапки есть, конечно, но норковые я перестала носить, потому что они неудобно их сложить там или еще что-то. А это вот видите, как складывается, и такой очень хороший у нее э, низ, основание вот этой шапки, крупная вязка, теплая шапка, очень теплая, прям она на ощупь такая мягкая. И это, знаете, она мне прям... Очень и очень нравится, прям очень и очень. Вообще прям шикарно, я считаю. Ложится по голове вот так вот, все вот обтягивает, так все хорошо. Исключительно просто, мне очень нравится. Так что тоже ссылку оставлю, вы посмотрите, там есть всевозможные расцветки вот этого вот этих шапок есть там и белые с серым, и черные с серым, там какого-то зеленоватого, но неестественное. А это вот так такая яркая нарядная шапка. Я думаю, а бы не поносить? Вот такие деньги, за которые покупаем, там пять тысяч берем норковую шапку, но это что вообще? Мешная цена, можно разный расцвет ее купить и форму. Но ну, это вот самое простое, что было. Вот. Еще раз я примерю эту шапочку. Посмотрите, как очень симпатичная. И не удержалась. Тут прогуливалась по местным нашим торгующим точкам. и Купила себе вот к этой шапке именно я платок. Мне он очень понравился, такой вот, вот ну, что-то в русском стиле, в таком Китай плюс Россия дружба и получится ну, замечательный зимний наряд. Вот так я подготовилась к зиме, друзья мои. Рекомендую вам это, действительно эту шапочку купить, потому что ну очень теплая. Вот я сейчас стою, снимаю и ну очень теплая шапочка, прям удивительно что и в подарок кому-то можно купить, потому что по размеру она, в общем-то, по объему головы на любой размер подойдет. Вот чем я хотелась... вот чем хотела я с вами сегодня поделиться, похвалиться, то, что я приобрела. И я думаю, что вы со мной будете солидарны, что это очень хорошие покупки. Готовимся к зиме, готовимся к Новому году. Чтобы поздравить и подарить какие-то подарки с вами любимым. Порадовать их этими подарочками. Все мои покупки я вам показала. Мир вашему дому, друзья мои. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, ставьте колокольчик, чтобы первыми узнать о моих видео, которые выходят у меня на канале. Пока-пока!